Привет, с вами Дакан. Сегодня будем играть за Баратрума. Конечно, опять я занял бот. Ну, конечно, идут все на топ. Покупаем вот так, так. Опять мы идем на топ. Ладно, надо купить сапог. Ладно, покупаю сапог. Просто думал, думал, думал, думал. А теперь знаете что? Сразу собираем лотар. Абсолютно верно собираем лотар. Чамперы скилл Если что, чтобы мы могли убежать от, Например, от ганга Инвокер Раз мидер, два мидер Ну, это нага тоже может быть мидер, но она Идет или лайн, может быть, или лес и там всякая вот такая вот фигня Квапа, давай, первый скилл, попа. Молодец, вот, я тебе не буду помогать Вот такие пироги, вот Здесь руна богатство, ее забрал Пудж, нет, инвокер Пудж, короче, идет лайн а мы будем стоять против него два ближника, вот это очень плохо. С ним по-любому идет котел. это вообще фигня, фигневое и получается, даже если Рубик тоже фигня получается. Да, вот такие вот дела. Главное по фасту нафармить нам на лотар, я собираюсь без Мома, это моя собственная страта. Или мне так, кому как нравится, не знаю я. Вот такой лошпед. Как я говорил? Идет Коттл. Херот А, у меня сапог Блин, придется купить щит Придется купить щит Мне кажется, что он мне что-то писал Говно О, мегастан. Да, ты слушай, Василий. М -м -м, ничего не надо мне. Ты говори, не стесняйся. Да ты ничего, просто что такие пироги? Говно сейчас будет задух. Вы просите, если что, могу разбег дать. Фарма у нас вообще мало говно ед. Говно ед. Да мне видно, я знаю. Да почему потому что меня видно? Ой, мне звонят, ой, мне звонят. Алло, алло, алло, алло. Да, привет. Даня, ты а раскрыл, как, открыл, 4. Открыл, 4. как меня зовут. Слава, как раскрыть это? каким? как, а, как, от... как от менять язык в доте? Менять язык в А А он у тебя английский стал? В стиме, да-да-да. У меня Steam. то же самое, короче, было. Ух ты, твою мать, меня как... чуть не убили. Короче, смотри в стиме. Короче, свер... Свер... сверни игру. Свернул игру вернул игру Steam, yeah, Steam. и там внизу справа да, да, да, да. там внизу справа короче такой значок есть стима, но около времени где еще короче система он ты понял да ah, no. там короче стим правый no, кнопка no, no, no. мыши no. правый кнопка мыши открыл я yeah. там открыл, settings открыл. короче settings ну это короче настройки и там ты settings. найдешь там найдешь я сейчас точно не помню Лангувич, да, лангуаги. я понял. Ух ты твои! Вообще не могу фармить Бароль. Котол забывает, забывает. Я нет ни один. Почему баш про него не прошел? О, станом попадешь, котла будет. З -з -з -з -з. не хочет подавать. Убить хочешь, вечи. Да. Но у него вообще, знаешь, какой он да, хилый. А, сейчас давай. крипы давай, пошли. А, не могу. Я не могу, не могу сейчас. Ой, он бросил трубку, а я вообще не ему говорил. Ладно, придется идти на базу. Придется идти. Ну ладно, придется. А перезапустить стимул пришлось. Вот я вспомнил, если меняешь язык. Вот лично не на мне даже ФБ сделали, дали. Два крипада бита. И я стою не в харде, точнее не соло хард. Зачем я купил тп, если у меня есть разбег? Я тупой? Не, давайте, ладно им будет так легче. О, давай, я, короче, разбег беру на котла. Поехали. Давай. О, к нам еще к попа идёт. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 2, 1. Супасть надо пока. Ну, поджас, бейте. Твою мать, говно еб. А Шейкер, зачем ты пришел? Алло. Я что ответил? Что за херня? Я что ответил? Сейчас, ладно, опять позвоним. Где звонок? Ладно, пофиг, не буду искать. Разбег. Я разбег на инвока беру. Первый скилл, первый скилл, сын, красава. Цени, цени, главное. Не умри, не умри, главное. Я уже близко. Говно. Ой, говно. Ой, говно. А чё у вас трое? А, инвокер, мид, понятно. Капец, я слился. Я слился и не убил инвокера. Тупой Рубик. Окей, я выехал на котла. Нет, не выехал. Давно. Посветите там котла немножко. Давайте, давайте, светите. Ну ладно, хотя бы наоборот, Рума. Его убили, твою мать. Убейте. Убейте гриппа. Грипа, убейте. Два. Один. Отлично, мы забрали. А вот теперь собираем мы лота. Понимать. О-во-воу, помогите. воу Ну вот, первый скилл. Ну, короче, вот так берем. Вот же, когда он хукает, первый скилл сразу на него. Но у нас ман не хватает на него разбег, чтобы его убить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Говно. Почему именно к меня крипы делают? стукнул, стукнул. Нету ботла. Дай глоток ботла, пожалуйста, Эмбер. Один глоток. Спасибо. Кура, кура, смотрите, кура. Анекдот, кура. Ой, говно. Выехал на Рубика. Давай, давай, Квопа, Квопа. Блин. Не мне убийство дали. Это не важно. О, спасибо за ботал. Ой, нужно одного крепочка одного. Сейчас позвоню. Где вот позвонить? Пригласить в чат. Вот нет, видите, да, анекдот. Ай, одного крепа забудь. Как, как, как? Зря ульту он, конечно. Чай разбег кидаю. Разбег. Стойте, не убейте его до этого, да мы его прибейте. А ну давайте. Давайте, давайте. Давайте, давайте этого лошка. Два. Один. <связывая> Давайте. Не, давай. Давай. А у тебя маны нету? Я вообще без маны. Ой, помогите. Ну Ладно. Не отчаиваемся. Просто получаем опыт. Ах, меня спалили. О, ха -ха, Тупая она Да как, почему стан такой долгий? Я уже три раза сбился, один раз убил четыре помощи И то не полностью Он украл, он украл мой разбег Ну что, как можно быстрее, хотя бы до 20 минут, на 2.800 стоит. Кто поможет, пуджа-шейкер? Нет, не поможешь. Ладно. Как нахер? Вот Как? Как я его не убил? Вот как? Объясните мне. Ультую и что? Почему не ультует в первый раз? Первый раз нажал. Анхухнул. Сейчас этого хотя бы забрать. Почему он восьмой, я шестой? Сейчас сейчас задух на меня попадет. не попадет. Давай, шейкер. Давай, я тебя жду. Ну, хотя бы бы там дал. Ой, сколько мамы тратит. Сразу. No. И что это? <laughs> Чё, я зря бежал? Опа, там пулш. Давайте хоть один тавер снесем. Я знаю, я не лучший. У меня 1-4 вообще. Мы должны выровняться. Чего у вы всех положительный счет или нейтральный? У меня 1-4. Давай, давай. Хотя бы на инвокера. Хотя бы на инвокера. Подожди. На инвокеры. Попробую, давай быстрей. Поем. Про первый первое убийство о сейчас тпшку потом опять разбег все к медали за его убийство нет медали больше давайте опять за бег разбег свой даю и убиваем Так, ничего не видно. Окей, шейкер готов. Я на инвокера бегу. Окей, давайте залетаем, залетаем. Отлично. Ну и что, как это? О. Ну ладно, апненьку. кто никто не хочет тапать, мы апнём. А мы уже здесь. Я думаю, вы поняли, зачем я лотар. Конечно, он не быстро фармится. Ну просто я сливался сколько раз. Кто на инвокера идет? Я разбег киню. Ща, крипы спалят. Как всегда рано. Ну, хотя вы сами заберете, я знаю. Лолочная сколько у меня ясно крутой задух? Ну блин, ну пока смесем. сливать таких как коту один на один с помощью лотара он из него первый скилл конечно да. неудачно я и обратно можно взъебывать их тут трое Папа, давай пуш, папа. Куда ты один? Давайте, давайте, давайте. Да нихуя не делает. Все? Почему давай. он его куда? Зачем он в одного ультунул? Зачем в одного ульта нет? Цеха у*****на. 2-5. Какой у него сет, А, вот. Мага на радик фармить видно. 3-5. опять зря разбег. Ну ладно, это место ДП. Готова? Ну куда уходишь? Опа. Первый скилл на нее, давай. Да я в труп. А какой раз уже? Почему они там? Когда я смотрю, они вот здесь, а здесь, а ходят, ходят, разбегаюсь, бум, уже здесь. Ладно. Закупа нету, хотя б так. Рубика будут спрашивать, где они были. И где они могут быть? тысяча четыреста кс-кс после крипа убейте после крипа убейте бестей да капец капец инлок сколько инвокеру дали за них сейчас ответим мы Лак вообще не могу ответить. Давай! Ману нет. Ладно, спрячемся сюда. Полегче. Ч купить? Ч купить? Бак. А развег мы берем вот сюда. Блин, кура, сто лет будет идти. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. <гас> <гас> Я еще не уверен. Ам, стоп-борот. Давай быстрей. Нис надо дехать. Я хочу убивать, как все. Отлично. Мне пофиг, что он отключился О, все время переваливает Не знаю, почему просто так, как прикольно. Сейчас Разбег Посветите мне же разбег Сейчас, это на случай этой ТПшки на базу Ну давайте, давайте, быстрей Ну просветите Станьте сюда Конец Ладно, на крипа. Давай. Давайте Типов даже нету. Неу ч меня учишь? Да, понятно, не на пузах. Лол путишь. Хочет тарать, кот. Точнее, не, не, не влетай. Нихера, я сдох. Ладно, пойду пока окошко твое Ни хера себе! Уширы всякие не вижу никого. Вот зачем мне ТП шка пригодилась? У нас послан нам. А! А -а -а! Блин. Помогите на топе, пожалуйста, а вы не успеете. Чокер он у Ой, зря я ультанул. Нам дали 40 охота за меня. За рубика за него. Я мук его тычком иди. Зря я вот тут опять только ману и теперь Д. Ну фармим БКБ. Окей, я разбег дал. Я же далеко было от башни, как мне было видно, я не понимаю. Вот, действительно, как мне было видно? Я ведь вообще вот здесь был, вот здесь, где вот снег кончается. Знаете, почему видел лагает? Потому что я, короче, сворачиваю игру, а остальное не снимается. Ладно, ничего, затащим сейчас за даров. Затащим. Сейчас будет все нормально. Счет будет хороший. Ну блин, видели, шейкеры убивает, видели? Вот там вообще лоу. Ну вот, о, я забрал, неужели? Я забрал, ох, невозможно, невозможно. Мана нету вообще. Да, да. играй Сейчас посмотрим. сколько времени? 17.46. Бублин. Ну вот зачем так делать? Ну ладно, да, да, да, да. -да. Сейчас сделаю сюда разбег, и все будет нормально. Лучше 4 пассивки всего. Побежали. Думаю, вы поняли, зачем мне лотарь. Подбегаю на первом скиле. Кидаю, кидаю. Ничего не кидаю, просто подбегаю на первом скиле в Ой, почти. Ну, почти. Ладно, не, не суть. Не будем гнаться. Что-то мне написали. Помоги, помоги. Спасибо. о, -о, -о. Сука, мне осталось? Нормально. Бакила уже сделали. На ЛОХП они были, конечно. Ну, они побежали. Мы Мои тиммейты бы не убили их. Почему именно? Именно меня. Ладно, мы спушим. Но я это знал, что он кинет. Я так же сделал, кстати. Давай, давите. Стой, стой. Остерегайтесь на... просто, Рубик. Норм. Ну что такое? Провела! Надо гол, пацанов, гоу гоу на Рубика я еду. Видите, я уже доминирую. Я даже не использовал это. Удар. Сейчас мы соберем... О, два аркана. Двой аркан. Прикольно-то поедет. <смех> Выехал. Горилла. Тыщ. <Фиш>, Тыщ. <смех> Это просто круто. Нет, я не буду летать не похож на тупица. Машер смотрите, бум, а нет. Ньют, нет, сколько раз подряд. Шанс, каждый пятый удар должен иметь. а его нету. Уже примерно ударов 10. Он сейчас как поплеет. Наверное, нужно было залететь. нет настоящий. Так, 14-й путь. 12 пут Там лох вообще. Просто не повезло. Да, парта видели? Я уже почти инвокер разобрал с пуджом, который пудж ультанул и хукнул меня. Рецепт на что это? Прикольно сделали, не видно на что рецепт На, урон берем, ладно Давайте спушим Нет у него ульты, короче Яша, на ч будет собирать? а посмотрим Я думал Скади Нет, не Скади Манту ставил. Манту ставил. Смотрите. Прикольно, да? Как он сейчас? Не умрет здесь нага. Окей, помогите. Не, я сдохну. Я умру. Даже бы не прижимал. Да. Все понятно со мной. ой, -ой. Под фонтан лезть это просто уже. Ему нужней хп, конечно Конечно, у меня там 300 хп он Себе там Урон уезжает Вот. Ульт на крипа настоящая нет это не настоящая прикол да я не знаю что там была легенда я мог не возвращаться на базу Она бесит пушить, она все лайны пушит и фармит одновременно. А сама настоящая ушла. Пошлите убьем Рошана и снесем сторону. Давай. Здесь нет настоящих, так что я могу спокойно залетать. Давай, давай. Огнем нам на что? Чем он у нас делает? А ты тупой? они у нас делает на всех героев рядом с целью. Увеличивается дальность, уменьшать КД. А зачем своих крипов-то столько? Мы не заберем Рошана. Мы не заберем Рошана. Я даже не буду танчить, видите, надо. Ну, в принципе, да. Так никто. Вот Эмбер не идет, у него урон весь. Нет, не весь, у меня урон весь. Полечу на поджали, такого. Вообще по фану. КБ затащил от ульты этого ложка. Зачем, Квапа? Сейчас я рот радянца. Не знаю, стакается ли второй скилл с, с лотаром, но ну, не буду я это проверять. Пойду. Давайте, давайте, тупую забегите. Красава, просто молодая. О, постакается. И зачем он сейчас пропадет? Сносите, сносите. The tower has Проверил, кнопка работает или нет. Работает. Кнопка 5, короче, она называется здесь. Ластбек. Да, зря. Баров в принципе, тащит. В принципе, можно. Он бесит. Ворвать разбег. Отлично, отлично! СК я возьму, Куру. Просто там одновременно. Все, бери, бери. Это копии. Санкинг, Куру бери. Скорпион, да. Ой, Ой. Так я и буду, да? Буду. Драться, конечно. Или не пожимать БКБ. Ой, убил ты, Крипа Эмбер. Я не смог убежать. Ладно. Сейчас у нас будет фигата. та Я знаю, я не тащу. Но, в принципе, мы затащим. Кто у нас тащит? Санд и Шейкер, у них масс ульты, но меня тоже загоним. в малой области, конечно, у Капы тоже масс, Уэмбров 2 масс, что, ну короче у них два массульта, ульта, вдвоем залетают и все. но у нее проходит сквозь существа, возвращает предметы. Тара-та-та-та. -та -та -та. Давайте принесем. Сейчас проверим урон. Ах, тычками. БКБ что не сварить-то? От инвокера там, от наги ульта... Или наги ульта пробивает БКБ? Ну, не суть от инвокера. Ха-ха-ха-ха-ха! Это копии! зеленый урон башка сколько Скоро и носится видео она второй скилл и сивка если пройдет Ай. от 140 процентов это 40 нужно 4 160 урона 160 урона Надо, чтобы он не украл. А, это не настоящие. Почему он не отвечает? Почему я танчу здесь? Ну, давайте принесем. Без вон страшно. они все. Давай, давай, да. Не знаю, зачем я ездить? Ой, как они ошиблись. Да Бей, бей, бей. Че ну как? Нужно было сначала структуру, потом ульту. Хотя пышку забрали. Ульту. Ульту. Как обычно собирает БФ и криты. Хорошо, что у нее это расту. Нет, нет мана. Даже. Сейчас проверим кое-что. Все. БКБ не вовремя включил, я знаю. Но им больше голды это точно. Давайте несем хоть один лайм. Все. Пошлите.